I think the girls with their nails Всем доброе утро, ребят! Утро у нас начинается с кофика и с немецкого сервера. Не, с немецкого еще рано, с русского начнем сегодня. Поехали на русский, посмотрим, что у нас интересного есть. Блин, за вчера просто трэш, сделал квесты все, потом еще дополнительно через 7 часов сделал и достал всего лишь с 5 квестов 100 самов, это просто жесть, третий день короче у нас 100 самых, и того у нас получается 1200 самов, Но я не считаю за другие акции именно с квестов 1200 самого нам прилетело за три дня так кузница покупки возвращения награды фонарики 150 молоткова это конечно классная тема интересно когда на немке откроется. Так, хрустальный сундук. Как раз в четверг пираты сегодня подкрывались. Сегодня и битогий. Ничего себе, пират с мешком Зефира на русском сервере. Я что-то не помню, что поменяли. Добавили мешки Зефира. таты да, что? Правда, первого лавела. Блин, я не помню, по-моему, это новый пират, если я не ошибаюсь. Скорее всего. Скорее всего, именно так. Сейчас чекнем. новый или нет так -с. да не было давненько не было М -м, интересно интересно интересно Ну сливать сюда самоцветы, я не знаю бессмысленно а, так 5 собери сам Здесь, походу, все то же самое. Да, эту акцию не меняли уже давным-давно. но ну, ну, поменяли тут некоторые плюхи. Добавили сюда два осколка мага. Это бредово, я считаю. Фонтан. Не, ну, пират, конечно, прикольная тема. У меня здесь самоцветов нету. На мешки зефира. Ну, наверное, как и огника на русском сервере. Это нереально будет словить. И нифига, больше никакой халявы Нет. Окей, поехали дальше, не буду даже бесплатку бить, поехали на немочку, на немочки, самое интересное, блин, конечно, вчера на бездонате 100 самого, это маловато, я больше самоцветов, кстати, с сопутных акций получил там с этого, с э, э, волн, с пришествия монстров. Так, что у нас есть? Тоже есть пиратик, но здесь тоже, видите, первые сумки зефира есть, но вторые сумки огника этого. Но здесь пират повеселее по поводу расходников. Так, что у нас тут? Вот изи, смотрите, опять сумки с кинами, 30 штук. 30 штук, ребят, офигеть. Супер, сейчас попробуем это получить получить эти плюшки я вчера кстати отсюда еще вытащил а, дополнительно 500 самых то есть видите у меня уже 5, 5 с фигом так что больше ничего интересного нету значит да, что на немки сегодня тоже печальненько. тоже закончились ну, в принципе мне по халявам мне надо копить 1020 самоцветов сейчас нифига себе сразу же видели Лего с бесплаточки. вот вот это немочка правда если бы там был фен или космо было бы конечно круче такс забрали забрали Так, окей он смотрите нормально сразу же 25 самиков сейчас интересно чекнуть сколько сегодня у нас и здесь есть 50 самых блин за один квест больше нежели вчера за все реально просто трэш какой-то творится так сегодня у нас еще что? пятница Тайвань, кстати, я таки не это не закачивал, таки не смотрел, надо будет скачать, пройти битву гильдий. Надо обязательно это сделать. Сегодня у нас битва гильдий, а то я там вообще расслабился. О, кстати, мы уже тут нормально с вами напропускали пропускали, надо этого. Ну, вот знаете, вот если я вспомнил, как раньше было, раньше 20 и гашек, это было прям а, очень длительный сбор этих кг-шек там, блин, ну это просто нереально, столько какая это было просто мега вау. Сейчас у меня вот за пару дней уже вот 23 тысячи, я в принципе ничего такого не делал. А, такс, поехали. Нам надо слизни. И нам надо с вами докачать нашего огника. До 10 скилла, ну его родного скилла, отлично. Изи просто, так, есть. Огник у меня уже прокачанный. Так, тут что у нас, что-то по классикам Плюс 50, но ну, я сегодня доделаю, завтра уже скажу, сколько будет, но пока, видите, получается вообще фигня по самоцветам. 1200 самов за три дня это конечно маловато а, вообще просто тут по квеста на сменку не падают сменку таланты которые дают по 300 на них самый основной, как бы в принципе заработок падают мелкие а то вообще не падают такое тоже бывает так сейчас еще одного чекнем. и пойдем на английский Ну, в принципе мне хватает здесь вот, огник у нас практически фуловый уже будет сейчас я гляну сколько там мы уже миллионов сделали сколько нам надо еще сделать чтобы дальше качнуть прорыв к них не хватает немножко ну, это в принципе не беда я пропускай делаю Такс, сколько мы на него уже лямов заработали. О, еще, короче, только 25. Десятая часть есть, ребят. Вы видите, тут книгами качать это. Духлое дело. Это надо хотя бы с 1000 книг, чтобы его докачать. Так, окей, поехали дальше. Вот, кстати, надо забрать плюшечки. Давайте откроем сразу же. Скины, может, что-то новое вытащим. Соберем. Да соберем. Так, е о, есть! Ребятушки, скин есть, хероя нет. Но вот так вот, в принципе, довольно-таки неплохо. Ого, нифига себе, еще один скин на Сурика. Супер. Два новых скина, офигеть. Просто офигенно. Так, хорошо, с этим мы разобрались, поехали еще на английский сервак. Сбегаем, я буду потом квастики дальше делать и думаю, буду проходить. За пределе еще надо дальше фармить, у нас как раз половина 100 сколько в мэри собралось. Так, что у нас на английском аккумуляйшн пак? Ну, такой себе. Расходники, правда, довольно-таки неплохие, но относительно неплохо. Так, дешевее, Не, не дешевеет. Все-таки 400 баксов в среднем новый герой. Ни о чем вообще. Тауэр. Я, кстати, здесь вообще не щелкал. Так, Честы, Флиппин, Империал, Смэшн, Двин, что-то мало. Пусталка, Пират. Пирата вот здесь, кстати, не меняют давно уже. Островок. Понятно, Билд и Пак. Тоже ничего не поменяли. То же самое. Добавили Осколки, ну, короче, такое себе. Тандер Гифт есть. Так, ну, все, в принципе, больше ничего сегодня, к сожалению, нет. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите видосиков. Всем удачи, всем пока.